Всем привет, на связи мистер офицер, и мы продолжаем проходить игру в и сегодня, сегодня, сегодня мы идем, конечно же, вперед. В прошлый раз мы побывали в пещерке, не смогли там ничего своим ножичком порезать. Казалось, что у нас не все еще есть, не все еще мы можем использовать. Собственно, это мы сможем использовать, когда доберемся до торговца к рынку. Ну и под конец добрались и начали уже тут раздавать всем и вся, аккуратненько отвлекая их бутылочками. Вот, три трупика это наших рук дело, ну а сегодня мы продолжим-продолжим идти вперед. Так, здесь мне... Неужели вот ничего такого? вот Я бы вот какую-нибудь вот эту кувалдочку бы взял, перчаточки. У нас, кстати, пошел дождик. Ребята, конечно, да... Вот как это возможно, конечно, но ну, я думаю, лучше не связываться с Ларкой. Она знает, как это возможно. Так, ну, нам предлагают опять подсказки. Стой, стой, стой, стой, стой, подожди. Мы тут, смотри, патроны пропускаем. Максимальный у нас запас патрошек. А это значит, что... Так, подождите-ка. О, мы прям заряжены. А тут вопрос, а, глушака у нас нет, да? Ладно, мы пока стрелами поорудуем. Так, ну тут у нас уже три человечка. А, четыре, да? Блин, интересно, если я буду прям стрелять, нас заметят, нет? Они Ой. Лагерь это лидер Гаммы. Все подкрепление? Надо все здесь осмотреть. Не надо... Мы так. Конечно, нашли время они. Привет. Да. Неплохо она со стрелами. играется, а? Ну, с э, другими пушками, я думаю, нас бы уже заметили, а это не есть хорошо было бы. Так, у нас есть еще, смотрите, ребята, которых можно пощупать. У них тут и денежки, и Всё такое есть. Так, что у нас тут? Взлом Пентагона? М да. Так, ну, смотрите, у нас есть тут ящички. С оружием, якобы они думают, что мы такие будем тут стрелять прямо из пушек, но нет, нет, мы не будем этого делать, не охота незамеченным, незамеченным все это дело проходить. Есть вариант у нас подняться вверх, и я так полагаю, есть вариант пройтись тут снизу. Так, этого Друг друга видят? Окей. о перенесем их поглубже. Хорошо. Нам Так Это что у нас за штука была? Какая-то записюлина, которую. которую нам не покажет. Ну окей. Раз не покажет, значит не покажет. Аптечка. И опыт. Да. Вот Блин, ну вы серьезно. Есть вариант туда вскарабкаться. Зачем? Так, давайте возьмем бутылки. А, это все, чем мы можем сделать, да? Только вот ее вот так вот взять. Так, бежим, бежим, бежим. Баля, не успел. Не успел. Короче, не обязательно сюда залазить, как я понял. Да возьми ты эту бутыль а Погода, конечно, да, испортилась. Страна, Ладно, туда вот. Так. Давай, Ларка, Ларка, Ларка, Ларка. А где еще один? все так э -э -э -э -э -э. блин стреляться придется что ли сейчас мы посмотрим что у них там есть так заберемся вверх Ой-ой-ой. Конечно, -ой -ой. сбежала. Блин, а вертолет нам нужно укашивать, нет? Вот коса. Блин, теперь его опять видит. Паразиты вдвоем. Ух ты ж ё. Черт, подкрепление. Больше никого нету еще один пришел все что ли у нас больше чё нам не дают звук стрел Пигня это их погну, подмога. Так, а кто его видит, вопрос? Так, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигели совсем. Надеюсь, на этом все. Ух, жесть какая-то. Забери, у него там что-то валяется короче аккуратненько мы это все раздамажили и вроде как по здоровью у нас пока все хорошо да вот э, узнать бы как их перетаскивать еще как-то можно я думаю Так, здесь вот у нас что-то было две какие-то бумажки так создание шрапнительных гранат сравнительные шрапнельные а шрапнельные гранаты ну-ка ну-ка ну-ка когда держите жестяную банку удерживайте колесико мыши чтобы сделать шрапнельную гранату Необходимые запчасти наносит противникам урон и сбивает их с ног. Ага, прикольно. Так, но тут э, тут мы вот здесь еще не были. Давайте сходим. Бак. Ну и что ты его не берешь? Так, аптечка. Ящичек. О -о -о -о. И еще одна баночка. М. Эм. А вопрос, куда это дается-то? А, типа ей использовать. Понятно. То есть она ее... Берет и выбрасывает. Если мы берем лук, М -м -м. ну давайте проверим, как эта гадость работает. Хотя, блин, топливо, короче, это. Ну, Давай, слазь, капец, ты просто капец. Порушка. Здесь от нас ничего не хотят запрятать. Короче, какие-то ватные ребята пришли. Не видать, не знали, что со мной иметь дело плохо, но... Теперь об этом им никто и не расскажет даже. Эх... О, -о, О, фонарик какой-то. Давайте попробуем вон там вот. Неплохо, да? Так, на это нам гадость теперь будет подсвечивать. Пусть странно, что вертолет тут завис и меня не трогает очень очень странно так я думаю тут что-нибудь спрятали да? да есть такое так здесь мы навряд ли мы сможем куда-то там подпрыгнуть так давайте попробуем взломать эту дверку так е е е е е и так, давайте заберем. Ага, она видите, как сразу же бросает. Окей, я понял. Блин, и не вариант, да, и то, и то нести. Так, у нас ларка сама пошла. О, пистолет. Блин, я же хотел постельце. О, -о, -о, -о, О, Стойте! Пипец. Не Я следил за твоей работой. Я не удивлена. Mm. Серебряный ларец. Отдай его. В не у тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца. Апокалипсис, смерть, солнца. Ты лжешь. Шляпу несят, по-любому. Ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами, и это... Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно. Ох, у ⁇ Ну, это, конечно, бесполезно против стихии. Сейчас нам, наверное, будут предлагать что-то жать. Лишь бы не стукнуться об что-то. Ясно. Надолго ли хватит этого сооружения? Так, о, мы можем тут это... Аккуратненько так, оп. Я при притормаживаю, чтобы... Ну понятно, что это. Че, блин? Вот машины. То ощущение, что мы идем. Где? Да Ёки. А так и надо было, да, делать? Да еб. PPS. А чё это мы на дне? Чем мы не всплываем? Да Давай-ка, Ларка. Так. А где мы тут можем... Блин. Давай-давай. Ломай эту гадость. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Пипец, как она это под водой делает. Я бы уже нафиг не смог этого сделать. Ну плыви. Давай, блин, бей уже! Отлично. Всплываем. логично. Так, но ну тут мы явно не заберемся. У. Так. Нам просто везет, ай-яй-яй-яй-яй. Ай Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть влево, вправо и все. И мы трупы Так Давай, давай Тут-то вопрос, куда Передвигаться Ну пипец Ага, uh я -huh, yeah, понял. Я иду, блин. Да, вот так вот. Так Лично. Держимся. Нет, нет, нет, нет. Здесь аккуратненько идем. Ох, самим бы тут не упасть, а так давай блин, потеряли потеряли много людей тут, о как? Прям куда нужно пришли, а? Человек. Мы должны его остановить. Это все я виноват. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, нет, нет, нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за Лорцом. Какая безопасность, если он отыщет ларец! Мне надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка? Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму соблюд. да вот как то так вот происходит трагедии цунами. Наводнение все подобное. Амазонка, Перу. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишится. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змеи на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что? Где вы близнецы? Не нравится мне Три горы. лучше вернемся. Утром. Осталось чуть-чуть. Ну и три нити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай. Тряхану бля. блин. Опачки. Интересно, кто тебя пристегнул, а очень интересно ты сейчас упадешь, о боже, так мы слились средой, получили опыт, жесткую посадка и Доктор Домингес, фотография доктора Домингеса. Давайте посмотрим, доктор что доктор нам Домингес, тут. Домингес, археолог, специалист по доколониальной культуре Майя. Отец не раз упоминал о нем в дневнике. Мы с Ионой шли по его следу, который привел нас в Касумель. Незадолго до своей смерти мой отец побывал на его раскопках в деревне Касумель. Если тут есть какая-то взаимосвязь, я хочу ее найти. Я считала, что доктор Домингес всего лишь начальник местного отряда Тринити. Я и представить не могла, что он стоит во главе Верховного Совета. Да. Вот такой Домингес. Так, где мы тут можем... ...усмотреть заданица? Так, ну понятно, что тут ничего не понятно. М -м. Так, побочные задания. Но это, походу, мы будем не сейчас проходить. Путь звезд, блокнот Лары, исход. Это артефакты. Я понял. Я понял. А исход? А, это такие штучки. Ясненько. Сложно нам это все будет подыскивать ну да ладно Итак, и так и одно очко навыков нам дали холод зябкость так ну я думаю значит вода тут да ладно трясина какая-то же. вот дела давайте мы как-нибудь вот на фоне вот этого башмака, <смех> башмака кабины, закончим данную серию. С вами был Фисерк, если вам нравятся такие прохождения, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и конечно же комментируйте видео. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока!